Всем добрый вечер. Девиз зело-творческое пчеловодство ⁇ Путь к познанию лежит через общение. Двигатель прогресса и двигателем прогресса является нестандартное мышление, нестандартные ситуации, где-то как-то случайно получилось у кого-то и бывает, наводят на такие мысли революционные. Поэтому мы и будем следовать этому девизу, этому, этим постулатам и выуживать друг у друга при общении вот эти вот нестандартные ситуации по своим практическим наработкам. Какая картина на сегодняшний день? Ну вот, начнем с меня. Погода резко поменялась в сторону похолодания. Вроде как было все хорошо, в развитие пошли. Сегодня просто зима. Холоднющий ветер, ночные заморозки, дневная температура плюс 5, чуть выше. А с расплодом довольно таки неплохо. Картина вчера подсаживал маток, дал объяв на молодых маток в ролике. Но пчеловоды просылают перезимовавших, потому что много семейек, где осталась одна матка и свиток пчел. Понятно, что не, даже определить в двухматочный некуда, потому, потому как и остальные не особо посили. Я вчера подсаживал до десятка. Две партии, первая партия не получилась, пришла, погибли, мало было сопровождающей пчелы. Кстати, обратить внимание, если кто будет заниматься вот сейчас обменом, пересылкой куда-то отправлять, побольше в клеточку пересылочную определяйте пчелы. Потому что это старая пчела, всем понятно. Даже бывает среди лета, получаешь матку, если где-то задержится в дороге, и туда набросают так в спешке старых пчел. И видно, то половина их гибнет, этой пчелы. А плодную матку кормят пчелы. И вот на руках у меня погибла первая партия до последней живой пчелы. Было всего по пять штук где-то. Клеточках. обидно конечно ну не без потерь так что зарядил зар... сделал отводки заряжаю в двухматочный старт через месяц вот потеплеет к первому числу надеюсь покажу какая там картина спустя месяц именно по наличию расплода. ну а так вообще-то Будем обсуждать, у кого есть какие-то моменты на, по, по сегодняшней ситуации, по погодным условиям, по развитию, по планам, что-то возможно подкорректировать. Ну и у кого вообще какие есть вопросы по практическому нашему пчеловодству. Итак, пожалуйста... Подключайтесь, будем общаться, будем обсуждать. У ну, раз никто не хочет, давайте я попробую. Всем добрый вечер. Сергей Краснодар. Владимир Егорович, вопрос к вам такой. Стартанул в этом году. Пасека небольшая, стартанул в этом году. В двухматочном содержании две семейки. Сейчас состояние следующее. Нижний корпус был на восьми рамках, расширил до конца, до 10 рам. Верхний корпус держу на 4. Подскажите, пожалуйста, хотел бы из этого улей, из этих двух семей сделать медовик. Получится ли у меня это или нет? Ваше видение об этом. Акация, белая акация зацветет где-то через месяц, не раньше но силу он набирает очень хорошо и еще можно ли с этого с этой семьи натрясти пчелы для нуклеусов то есть как бы я думаю что в принципе можно сильно они не должны как бы просесть ну а так развитие конечно у них очень серьезно очень сильно я посмотрел понаблюдал за этим то есть пчела, когда наверху необходимо кормить личинку, она поднимается наверх. Когда необходимо кормить внизу личинку, она опускается вниз. То есть такая ротация пчелы идет. Очень интересно получается. Спасибо. Да, хорошо, что у вас так вот на первых ваших шагах практических вы видели такую картину перспективную. Ну, из того, что вы планируете, конечно, все получится. В данный момент главное им подыграть, вот как они пошли хорошо в старт, контроль держать по верхней семье. Вот нижняя у вас уже полностью укомплектована по рамкам. Теперь будете расширять по верхней матке. Вниз, если будете делать ротацию рамками между отделениями верхним и нижним корпусом, корпусом, вниз опускайте медовые рамки. Бывает либо из запаса, либо вверх, когда они поднимают к верхней части, ну, по природе, верхнее деление к верхней матке, опускайте медовый вниз. Все равно они будут поднимать его затем снова вверх, потреблять больше кормов, соответственно, для них это будет активность и интенсивность по выкармливанию личинок. И насчет того, получится ли сделать медовик? Ну конечно получится. Вы можете на одной матке сделать сразу отводок, сколько дадите рамок, будете смотреть, и по желанию. Ранний отводок на старой матке включите инстинкт снова этой старой перезимовавшей матки на выживание, и на конец сезона это будет семья у вас. А ту. Можете закрыть в изолятор. Где-то за неделю до акации. Получите хороший товар. Конечно, если дай Бог, он будет в природе. Ну и по ситуации формирования нуклеуса уже будете смотреть, какая в перспективе судьба должна быть у, этой, у этого медовика. Матку выпустите. Будет один... Печатный расплод на выходе. Не забудьте обработать клеща. Хорошей ситуации обсуждаем постоянно. Формирование отводка вот в этом районе цветения акации. Бывает, акацию не получит пчеловод. Ну, природа не дала выделения. Но зато у нас есть в чем выигрыш. Можно при формировании отводка создать вот эту урожающую, уничтожающую для клеща ситуацию безрасплодную и в отводке, и в самой семье. Там выпустили с изолятора, пока она начнет сеять, расплод того уже не будет печатного, нового уже не будет. И, конечно же, при наличии массы печатного расплода вы можете поделиться и молодой пчелой для формирования нуклеуса. А это будет зависеть от того, насколько... После цветения касы вы планировать будете дальнейшую, и как планировать дальнейшую судьбу этого медовика, когда у вас будет там последний взяток, расстояние, то есть дистанция, если будет месяца-полтора, значит она еще успеет наработать и восстановить силу. Между отводком и медовиком можете сделать ротацию рамками, тоже очень хороший прием для выравнивания и медовик поддержать и отводок запустить такой в хороший старт, чтобы он не просил не забуксовал в своем развитии и наконец сезона вам эта картина даст двойное увеличение пасеки с хорошим показателем по продуктивности вашего направления ну, в данный момент медового так что все следите Главное, подыгрывайте ситуации. Не затормозите и не ускорьте развитие. Все у них там уже готово по природе, как положено. Так что успехов вам. Ваши две книжечки у меня есть. Они лежат постоянно перед моими глазами. Как только какой-то вопрос возникает, все подчеркнуто, все, что необходимо. Везде закладочки, Сразу открываю, подсматриваю, где, чего, как, сразу принимаю решение. То есть, как вы сказали, самое главное в панику не впасть. В панику не впадаем, все нормально теперь под глаз... на глазах, все, все видно, все хорошо, все это самое, работаем. А, про клещат, да, клещ уже, смотрю, начинает появляться. Первый трутень начал выходить и прям по труту очень хорошо видно то, что... У меня пять отцовских семей э, обрабатывал, и все равно он уже начинает появляться. То есть, сегодня на трех трутнях в отцовских семьях я плеща нашел. Э, все остальные, конечно, там э, стоят э, рамочки. Э, За техническим способом буду вырезать его на гемогенат. В любом случае, этим семейкам будет попроще, конечно. Спасибо вам большое! Спасибо и вам на добром слове. Успехов дальнейших. Лиха беда начала. У вас она уже с хорошим показателем, это, это начало. Мне нравилась у Хмары постоянно его позиция. Отрицательный результат – это тоже результат. Это человек, которому было за 80, при такой его активности – это вулкан идей шел на пролом, где-то не получилось, через 2-3 раза шага вперед, 4 назад, затем снова получается, падал, поднимался, ну, я не знаю, пример для подражания, я с ним первый раз познакомился, мне было под 50, а ему под 80. И я в своем возрасте, ну, как-то вот, как, как головой в стену уперся, решил, что полностью себя реализовал в этом бизнесе, в этом ремесле. Как-то руки стали опускаться. И вот судьба изоляторная по изолятору сводит меня с Петром Яковлевичем Хмарой. Человеку под 80, мне под 50. Боже, я с ним пообщался всего полдня. Думаю, в таком возрасте иметь такую энергию, сколько идей, причем не просто разговоры. А я, а я в возрасте 50 уже решил, что все, на этом закончилась моя карьера. В крайнем случае, по прогрессивности. Так что будем, возвращаясь с начало разговора, любая ситуация, любое нестандартное мышление, любое что-то получилось случайно, но это может случайно завтра быть ведущей технологией. Поэтому все, что где-то у кого-то было замечено, как-то не так, как обычно, если нечего обсуждать вот по теме основной, значит, пожалуйста, не стесняйтесь. Все оно работает. Все, что касается пчеловодства все к чему-то приведет, на что-то натолкнет, на какую-то мысль. Она сейчас вот присутствует в прослушивании 100 умов, и кого-то на какую-то мысль это натолкнет. И через, через какое-то время это может быть уже каким-то революционным проектом, технологией. Так что говорите, не стесняйтесь. Для того мы и общаемся. Не просто слушать кого-то одного из пустого порожня, одно и то же. У каждого, я уверен, больше чем уверен, у каждого есть какие-то наработки. Мы вот сегодня буквально общались, нас было всего 5-10 человек. И уже по слову, одна и та же тема, по слову мы перебросились, интересная картина вырисовывалась. И можно уже было составить какую-то общую концепцию. Так что, пожалуйста, принимайте участие в обсуждении каких-то практических ситуаций на пасеках. Ну, можно ближе всего, конечно, нам сейчас вот весеннее развитие, погодные изменения. Я хотел спросить, Владимир Игоревич, как бы подтвердить, вот молодые матки, которые облетятся в отводках, которые делают двухматочном так режиме объединение вот этих маток производить когда уже будет расплод в виде червячков или когда уже начнут печатать вот на каком этапе начать объединять вот эти семьи с молодыми матками через пленку как можно раньше если они облетелись вы вот заметили они облетелись ну, контроль вы будете держать, понятно. По верхней матке проще так пробежались, посмотрели, верхние матки уже у вас плодные, уже есть яйца, примерно вы будете знать о сроках, значит, в этом случае контролируйте тогда уже полностью этот стояк, сколько там у вас обувится. Если внизу такая же картина бросила яйцо, Значит, все, вы можете разделительную решетку, менять пленку на разделительную решетку, и она у вас будет работать в этом двухматочном режиме. Не затягивайте слишком долго, потому что там уже на 10 день они выходят на максимальную яйцекладку. Молодые матки обуленные на 10 день. Там уже пойдет ярко выраженная индивидуальность, их характер, активность феромона. И если будет разница, а она может быть разница, нету таких, как с инкубатора, одинаковых по активности феромона, может быть проблема, когда уже дальше. Поэтому стараться объединить как можно раньше, оно будет все под контролем. Каждый пчеловод знает примерно, когда может у и обуляться. Единственное здесь но. Если матки разных с разных партий. Ну, бывает такое, с разных, одну привешенную планку одних использовали или не хватило. Внизу, допустим, обулялась раньше, на неделю. А вверху видно, что она вот-вот начнет сеять. И бывает, когда там уже внизу начинает печатать расплод, личинка, понятно, разновозрастная, а вверху только начинает сеять. Вот тут сразу объединять нельзя, выберут нижнюю. Потому что там как раз уже дело пошло десятый день, и за десятый матка выходит на проявление максимальной активности своего феромона. Значит, забрать открытый расплод снизу, стряхнуть пчелу, поднять вверх, чтобы выровнять по биологической идентичности. Два отделения. Поднимется вверх молодая кормилица, и тогда вы без проблем поставите разделительную решетку. То есть выровнять вот таким вот способом два отдела. И тоже не затягивать. Стараться, если уж обгуливаете маток молодых, чтобы это была одна, ну хотя бы в течение недели они обулялись Тогда без проблем ложится сразу среди дня решетка. Разделительно, никаких там вечером, никаких отворотов, уголков. Все это в отводках, где обулится две молодые матки, без проблем. Это когда объединяют старую матку с молодой, обулявшейся. Там, да, предварительная сетка до трех недель. И, ну, в общем, колотнеча такая. Так что такая ремарка по, по вашему вопросу. Потому что я вот отсчитал 21 день, это получается 29 числа я буду обрабатывать против плеща вот эти семейки. И как бы я думал сразу и попробовать их через решетку объединить. То есть две семеи обрабатываю щавлей кислотой, они как бы уже будут иметь один, один и тот же запах, и как бы сразу их и объединить. Вот тоже такой вариант. Я рассматриваю, будет хорошо или нет. Да, конечно. Можете приурочить и эту процедуру при объединении. Все у нас работает. Владимир Григорьевич, Сергей Краснодар. Еще такой вопрос. В дополнение к Сережиному из Италии. Сереж, тоже тебя приветствую. Подскажите, пожалуйста, погодные условия вот на объединение двух молодых маток. Температурный режим. Сейчас, я так понимаю, роли никакой не играет. И, Сереж, тебе вопрос. Подскажи, пожалуйста, при каких температурах ты пользуешься, пользуешься щавельной кислотой? То есть максимум какой потолок? 20-25 градусов до 30? Мне вот, вот это вот интересно. Ну, самая низкая температура я использовал плюс 9. Солнечно, правда, было. Это, говорю, за осень. А при, при теплой температуре, ну не знаю, я даже не обращаю на это внимания. Когда время обрабатывать, я обрабатываю. Не смотрю на среди, среди лета обработал и все, когда время. Не, не обращая внимания. Осенью пытаюсь поймать такой день, когда солнышко, чтобы они обсохли. Вот. Ну и обрабатываю с, сироп с кислотой. Я понял. Спасибо большое, Сереж. То есть плюс 30 можно, не боясь, обрабатывать. Да, совершенно верно. Спасибо большое за информацию. Все молчат. Владимир Егорович, хочу спросить, имели вы в своей практике, скажем так, вот, вот это переворачивание улья, чтобы уйти от отроения? Кто-то, может, еще филоводов пользовался и делился мнениями и соображением, как это работает. Или вы, может, пробовали, так как вы творческая персона. Э, вот мне интересно. Просто слышал, знаю об этой технологии, но сам лично не практиковал. Конструкция улев, конечно, не позволяет, там должна быть такая своеобразная. Логика, конечно же, есть уходят от роения тем, что если уже раевая ситуация, появились маточники открытые, до, до печатных желательно это, открытые появляются, переворачивают, начинает семья перестраивать маточники, разворачивать их вниз по природе, меняется эта биологическая принципиальность и Таким образом вот это срабатывает. Плюс ячейка пчелиная сама по себе тоже наклоняется, то она была 7 градусов коси вверх, затем она вниз. Ну, не знаю, что именно там и как срабатывает. Паника, стресс, возможно. Кстати, про Каповича тоже эта тема была основная борьба с роением. На упреждение подходит период, как-то вычисляли, переворачивают сразу вверх дном. Почему там, кстати, и одинаковая ситуация. Внизу и вверху середина гнездо, а внизу и вверху одинаковые вот эти вот надставки или подставки. Ну, интересная, конечно же, тема. Насколько она приживется в нашем современном пчеловодстве, не знаю. Был одного пчеловода тоже, видел его эту карусель, переворачивал. Ну, конкретно так сказать, о преимуществе таком вот серьезном, ничего я не услышал. Задаться целью, попробовать, насколько это эффективно можно экспериментально несколько сделать улью плюс еще помню и с клещом была какая-то какая-то эффективность в этой теме по борьбе с клещом что якобы переворачивается личинка и при придавливает к стенке клеща и он вроде как не может там ну, в общем заниматься своим этим паразитизмом. Хотя я не думаю. Он там такой пронера. Ну, в общем, тема есть. Пробовать конкретно не пробовал, просто слышал. Логика, да, логика присутствует. Насколько эффективно она срабатывала и как она сейчас бы смотрелась в нашей практике.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 Не могу сказать. Может, пчеловоды, кто знает, пожалуйста, подключайтесь. Так, коллеги пчеловоды, не вяжется сегодня у нас общение почему-то. Погода, наверное, на всех повлияла. Давайте еще даю выдержки 10-20 секунд, если не будет желания, значит, не судьба. Сегодня нам пообщаться. Все в мыслях, все погодные аномалии, я так понял. Владимир Егорович, опять Сергей Краснодар. Да, я так понимаю, сегодня нелетная погода у людей, но тем не менее. По погоде, что у нас в Краснодаре творится и в крае. Значит, РАПС на данный момент начинает уже местами, местами, где-то вот только-только начинает зацветать. Вишня уже зацвела. Дня три, наверное, как цветет вишня. Яблоня, груша-дичка, извиняюсь, да, груша-дичка еще не зацвела. В том году была аномалия у нас жаркая. То есть мы пыльцу начинали собирать 8 марта. И по груше дичке я заметил, что она 4 апреля уже цвела. Прям хорошо цвела. То есть по развитию мы где-то на три недели, наверное, отстаем по прошлому году. Но я не считаю, что прошлый год и предыдущие года были там какие-то сверхъестественные. Я думаю, что у нас все-таки погода восстановилась. Она стала на старые русла. Дожди заливают, конечно, просто кошмар. Все реки наполнены, Кубань поднялась, я не знаю... Наверное, я такого уровня Кубани давно очень не видел, но, тем не менее, пока есть более-менее. Конечно, работаем с пчелками э, не в хороших условиях. На прошлой неделе надо было ехать расширять, честно говоря, под зонтом лес пчелев, морем. Ну, слава Богу, девочки себя вели хорошо, поэтому удачно поработало, все, все хорошо, все замечательно. Ну вот, где-то недели на три мы, наверное, отстаем по сравнению с прошлым годом. Где-то вот так вот. На акации еще завязи никакой абсолютно нету. Думаю, не раньше, чем через месяц. Думаю, что не раньше. Каштанчик конский уже выкинул листья. И видно кисточки уже вот, бубочки прям такие хорошенькие, где-то, наверное, сантиметров пять. Ну, как-то вот так вот. У нас картина под к прошлому году примерно такая же. В три недели. Только начинает зацветать э, ну, можно сказать в разгаре цветение абрикос. На подходе остальные будут принимать эстафету, фруктовые деревья. Ну, погода резко поменялась, может придержит. Когда будет свистеть акация, ну, если у вас через месяц и более такая щадящая ситуация, то у нас, даже затрудняюсь сказать, черная стоит она пока. И по прогнозу месячному, если так, хотя бы плюс-минус небольшими погрешностями, вот на май месяц я смотрел, выше 20 градусов температуры нет то, наверное, дай Бог, если она вообще зацветет и будет выделять, то это будет первая декада июня. Скорее всего. А по развитию пчела, конечно, на этот момент, в прошлом году, ну, уже отводки можно было делать. Так, ну, будем смотреть, как бы там ни было. Почему я всегда пчеловодов и призываю реагировать спокойно на эти качели, аномальные, из года в год, побольше держать на вооружении, в мыслях, в практических действиях, вот, такие, вот такого разнообразия, чтобы это не было и не выглядело паникой. Получилось так, значит, примерно прикинули, какая должна быть, какие действия пчеловода как управлять развитием, где-то уже проходили, пускай три года последних было не так, но лет пять сем назад было что-то похожее. А есть уже практические действия. А тем, конечно, кто попал, вот, вот для начинающих три года все шло хорошо, вроде все понятно, вдруг на тебе сбилось на две недели, и все и и не знают как распорядиться этой ситуации но это практика никуда не денешься сразу в один год не получается нам стать вот такими уже конкретными специалистами под любую картину я говорю, за 35 лет не помню сезона один в один который похож если не начало сезона не такое или похожая, значит, середина не такая, кормовая база, медоносная, выделение, все равно какие-то коррективы вносят. Нужно быть к этому готовым. Включать логику, опираться на наработки какие-то практические, Если практика небольшая, значит, прослушиваться к тем, кто побывал в этих качелях аномальных, и выстраивать уже свою линию, свою концепцию. Ничего, прорвемся. Владимир Егорович, еще один вопрос хотел задать на канале братья Марченко. Вы с ними знакомы, Юрий и Александр. Они сделали расширение своих семей вниз. То есть, грубо говоря, основной корпус, гнездовой, который у них был, они его подняли наверх, а вниз кинули новый корпус с сушниной и каким-то количеством рамок меда. То есть, ну, небольшое. Якобы, ребята, утверждают тем, что пчела будет опускаться, то есть, будет задавливать медом верхний корпус и пчела пойдет вниз опускаться вот как вы к этому относитесь никогда не работал расширением вниз честно говоря не видел такое не знал просто всегда расширял вверх вот как вы к этому относитесь ваше мнение хотел бы еще узнать больше вопросов у меня на сегодня не будет Ну это моя техника расширения первое расширение я делаю всегда корпусом под низ для того, чтобы это расширение делать на упреждение, не ждать, пока корпус наберется там расплода, уже семья требует этого расширения, я всегда ставлю после очистительного блета, после в этой, в одной первой, единственной и обобщенной такой ревизии, сразу ставлю корпус под низ. Накрываю его пленкой, делаю просветы. Сверху стоит гнездо. Допустим, это однорамочная семья, и, то есть одноматочная. И она развивается. Развивается до смены первого поколения, в крайнем случае. Вот сейчас я буду эту пленку вытаскивать. Вчера уже в некоторых семьях, потому что матка даже через щель, если полностью это вот, одна семья, девятирамочный у меня корпус, 9 рамок расплода захватило. Понятно, она и пошла уже пчела опускаться вниз и на нижний литок, нижний литок осваивать. И матка за ними обязательно пойдет вниз. Очень часто бывает запоздание, когда я пленку снимаю, а внизу уже она сеет. Есть, ну, есть там такой просвет, куда пчела ходит, понятно, где-то пару сантиметров. И этот корпус для расш... уже, для расш... уже для расширения поставлен, я единственно убрал пленку, все. И они занимаются освоением этого нижнего корпуса. Если эта матка одна и корпус, то есть объем гнезда большой, допустим, додан, можно перед окацией за какое-то время сделать ротацию корпусами. Уже вниз она пошла семья осваивать это гнездо, поставить его наверх. Понятно, что вся активность теперь будет переключена на верхний полупустой корпус. Это собьет, то есть продлит рабочее состояние, собьет роевое настроение, потому что вверху довольно-таки червато А если объем малый, мой. Я расширение первое, они сами уже пошли вниз осваивать его, допустим, половину нижнего корпуса. Уже следующее расширение я делаю наверх. А почему первое расширение идет под низ? Потому что вот это как раз нестабильность погодных условий, похолодание резкое, причем серьезные качели нас в последнее время качают. И вынуждает делать первое расширение под низ. И матка, семья не пойдет туда до тех пор. Искусственно, конечно, можно создать, и загнать ее туда. Если мы поставим наверх, мы забрали все, преждевременно, забрали все тепло из гнезда. Вот представьте, насколько корпусная система, еще помню, я только начинал лет 30 назад, то больше 35. Первый год поддержал лежаки и все, сказал, что это, не, это не, не ули для меня. Почему она не сразу прожилась, корпусная система? Потому что то запаздывали с расширением, то преждевременно. Если преждевременно расширяли, мы тормозили развитие семьи. Запаздывали с расширением, значит, создавали прецедент роевой на пол силы семьи. И вот никак не могли поймать эту золотую середину, когда нужно и как расширять. По рамке, конечно же, это не расширение в корпусной системе. А тут работа должна быть корпусами. И вот эффективность и ценность расширения вниз тем, что мы держим в максимально компактных условиях первое развития, пока хотя бы не поменялось первое поколение. Как только сила будет, она покажет семья, что пойдет осваивать вниз. Значит, тогда семья готова уже получить очередное расширение уже наверх. Но нам не страшны эти качели. Это моя тема. Я постоянно во всех роликах ее показываю, как расширяю. Единственное, я говорю, убираю пленку и все. Он готовый давно, этот корпус. Они постепенно, пчела туда опускается, чистить ячейки предварительно, когда берут корм при необходимости. Ну, в общем, все сделано этим расширением через низ для того, чтобы максимально создать микроклимат и условия полноценного развития. И предварительные чистки ячейки тоже немаловажно. Оставить сразу наверх, и семья пойдет на освоение. Не думаю, что это лучший вариант. Активность будет высокая, матки будут сеять по наполовину вычищенным ячейкам. Тоже довольно-таки перспектива сомнительная. Так что такая, такой ответ будет на то, что ребята практикуют. Точно так делаю я. Я понял, Владимир Егорыч. Приму к сведению. Я вас услышал. Спасибо большое. Владимир Егорыч, вот э, весной вот эти качели. Э, у вас наблюдается отход э, пчелы вот, из-за температуры? Потому что вот мне посчастливилось увидеть, как вот, надвигается туча холодная и пчелы прям вот, доскинули фотографию на ледке застывает. Причем они застывают с пыльцой совсем, то есть из последних сил долетает до улья и падают на поддон, на, на прилетку. И что интересно, вот они сидят и издают видимо какие-то звуки, пчелы к ним подходит и начинает их подкармливать, отогревать, вот заботиться и потихоньку они отходят. Но это очень длинно, до, пол, до полдня длилось, вот я наблюдал. Вот, ну, и какая-то часть, видно, теряется в поле, потому что и на траве лежит перед ульем. Вот У вас такое наблюдается. И, и второй вопрос. Вот я вижу по видео, в Ютубе показывают, как э, тают пчелы. То есть, расплода много, а пчел мало. То есть, видимо, или отходят по возрасту, или теряются по температуре. Что вы можете сказать? Ну, в принципе, да, схожие обе ситуации. Вокруг одной одной темы. Но то, что застывает летная ну, я сколько и помню, пчеловодство, холода, далеко, допустим, летает пчела, а что же там той пчелы? 100 миллиграмм. Даже при работе мышц, когда она работает крыльями, она остывает. В полете подлетает где-то если села передохнуть и она быстрее она не отдохнет а просто вот это ее бездвижение вводит в оцепенение теряется теряется я в первые годы помню сколько этого было хэканье в ладошки ходишь по всей пасеке еще работал Тут на работу бежать нужно, а тут на глазах пчела сидит, и вижу, застыла, и все, она не поднимется. Поэтому, к сожалению, такая картина сплошь и рядом, и сколько я и помню. Почему я всегда противник форсированного развития весной, вот этих стимуляций всей всех. Пускай будет такое количество, какое они смогут воспитать, создать микроклимат, обогреть. И плавно перехожу на второй вопрос. Почему подтает так, ну, отошли, ослабли семьи, остался расплод? Я всегда говорю, в лучшем случае, если биоресурс зимующих пчел был слабым, это слово биоресурс уже скоро будет у меня звучать как, как ругательное слово, потому что это очень серьезное понятие. Биоресурс. Это не просто продолжительная жизнь, мы уже об этом говорили. Это летающая закрома всего полезного того, что дает жизни самой пчеле, особенно это касается зимующих. И еще то, что осталось у нее после зимовки, этим нужно выкормить расплод. Если этот биоресурс был слабый, а закладывался он еще с середины лета, в крайнем случае конца лета, начала осени прошлого сезона, как она была выкормлена, эта зимующая пчела, насколько полноценно получила запас этих микроэлементов, аминокислот, как она, соответственно, перезимует, также что она воспитает это, это первое поколение, и, соответственно, либо будет Прогресс либо регресс. Если хороший потенциал у зимующих пчел, значит отхода резкого не будет, а будет увеличение силы семьи, потому что старое еще не отойдет, и первое поколение уже выйдет, конечно же, будет картина увеличения. Если этот биоресурс был слабый, или его простимулировали очень часто, почему я противник стимуляции слабых семей? Если уж стимулировать подогревами, то сильную семью. Почему сильную? Там будет кормить несколько пчел одну, несколько. Даже если и биоресурс у них не особо получили они а задел с прошлого сезона, то хотя бы количеством они перекроют. Не полностью вся эта пчела отдаст все свои последние ресурсы для выкармливания личинки себе на замену. А там несколько пчел выкормят эту личинку. Тем самым сохранят потенциал и не будет этого отхода резкого. И постоянно я ей говорю, привожу пример тех пчеловодов, которые делают ставку на сильные семьи. Именно перестраховка по потенциалу. Поэтому биоресурсу. Сейчас же вы же видите, как меняется кормовая база в сторону ухудшения. И не получает пчела того от наших культурных медоносов, что раньше получала она от дикоросов. Потому что дикоросы в местности, любой местности, если это абергенные дикоросы, конечно же, не приспособлены к микроклимату этому к изменениям этих погодных условий, и они будут давать что-то полезное, ценное для пчелы. Она будет брать, соответственно, и у нее будет этот задел. А если это культура, то она, ну, культура есть культура. Чуть не так дуну. ветер, не с той стороны, не столько осадков, сколько положено, не такое солнце, как нужно, все, она не выделяет, и, соответственно, страдает пчела так что все должно быть все наше пчеловодство должно быть увязано вот эту в этих в эту логику прежде всего и вращаться в этих рамках и почему я и держу семьи в активности 4 месяца всего то, что положено лето максимум взять дикоросов в распоряжении формирования этого потенциала этого биоресурса ну и конечно же клещ постоянно ставит палки в колеса потому что на втором месте после снижения продолжительности жизни снижение биоресурса при выделении маточного молочка это на первом месте идет из его вымывания белка, то есть сокращение продолжительности жизни пчели. На втором месте идет клещ ворова. Он точно так же питается белком, тем самым сокращая биоресурс. В прошлом году активность увеличилась от привычной на два месяца. Развиваться начали у нас в нашей местности с конца февраля. Даже я выпустил маток 4 марта, потому что ну все же буяло, все цвело, держать не было смысла, нельзя было, пошли мостики в изоляторах, выпустил. Конечно же, клещ, который остался там, в семьях, дикая, дикая природа, помогла еще перезаражением, какие-то семьи, и он начал активно размножаться. Мы где-то проморгали, где-то не, не досмотрели. И на выходе получились слеты даже в середине лета. Вот представьте, какая пчела пошла в зиму. А тут еще матки молодые не обувлялись, как положено. Соответственно, как репродуктивный орган дали нежизнеспособное потомство. И на выходе мы вот сейчас видим такую картину. Я общаюсь с пчеловодами довольно-таки широкой географии. Такая плачевная ситуация. В комплексе, я не говорю, что конкретно вот, аномальная, погодная аномалия сработала. Тут погодная аномалия подыграла. Создала ситуацию, когда и клещ себя вольготно чувствовал. И много расплода было, а его нужно кормить. Был этот расплод. Они не особо то природа давала. акации не было. Липы тоже одна подсолнуха ему в конце лета уже. Спасибо хоть этой культуре Поставили эту точку коммерческую по рентабельности. Поэтому, как бы там ни было, слово биоресурс должен быть у пчеловода на сегодняшний день в основе планирования своих всех действий. Как семье подыграть, использовать для дела, чтобы, для дела чтобы не получилось так, как пчеловоды в прошлом году наблюдали. В своих семьях рамки показывали по, по роликам. От бруска до бруска один расплод, один расплод. Семьи трещали. медом планировали залиться. В зиму не знали, на скольких рамках. И формировать в 10-рамочный 10 корпус не умещались семи. И вдруг не тут-то было. Пошло еле-еле, некоторые на полпути отошли вообще, да еще даже до зимовки. Потому что сработали на воспитание расплода при слабых кормовых условиях. То есть при слабом питании. Все зависит от кормления. Кормление решает все. Поэтому под возможности кормовой базы, соответственно, и форсировать события по расширению, по форсированию выкармливания расплода, потому что на соевой муке, как заменитель пыльцы, и на сахар, если не будет нектара, большого биоресурса мы не получим, как бы ни хотели. И в каком распоряжении, в каком количестве не были у нас эти возможности по заменителям суррогатным. Так, ну, в общем, не получилось в двух словах, извиняюсь. Так разошелся. Понятно. Спасибо за мнение. Ну, оно на самом деле как и есть, Владимир Егорович. Я, у нас сейчас вот ситуация следующая. Я занимаюсь, пытаюсь заниматься инструментальным осеменением маток. У нас единый коллектив съел сейчас Каленков Николай Николаевич. И ну, там тесты проводим, некоторую работу с пчёлками, там и тому подобное. И ситуация следующая. Вот с ребятами общаемся, там, есть голосовой чат в Телеграме. И у многих, то есть он объединил Россию, Россию, Украину, и Белоруссию и Казахстан. И я хочу сказать, вот как бы с ребятами общаюсь, с пчеловодами, они подтверждают эту информацию. То есть мало того, что дальневосточники в этом году тоже пострадали, у них очень слабые семьи вышли из зимы. То же самое у них сентябрь и октябрь были аномальные теплые дни, то есть обычно такого такого они говорят нету, то есть сентябрь месяц уже все как бы окончание у них было, а тут говорят практически до ноября у них матки сеяли и сейчас то же самое вот наблюдается как то у нас да наверное оно везде оно везде наверное одинаковое у всех, то есть те кто не занимались изоляцией один и тот же результат вот на глаза падает, то есть очень маленькое количество пчелы, и причем они и пытались там и сокращать, и все равно, говорит, пчела осыпается, осыпается, осыпается, уходит. То есть, семьи даже уходят вообще на нет. Даже нету возможности никакой э, подсилить матку, чтобы хотя бы сохранить какое-то количество маток. То есть, э, подсиливают с других э, семей именно рамку с пчелой и та пчела она уходит на нет то есть ей не хватает своего э, жирового тела для воспитания хотя бы какого-то количества личинок пчелы то есть вот такая ситуация наблюдается к сожалению в этом году везде но опять же со своей стороны ребятам рекомендую смотреть ваш канал э, у нас братья марченко очень хорошо себя зарекомендовали тоже как бы ребята пропагандируют это все настаивают на этом спорят свое мнение отстаивают рекомендуют тоже ваш канал смотреть то есть то что вот от нас зависит для сохранения популяции пчелы мы все усилия прикладываем и дальше дальше мы тоже будем только прикладывать свои усилия да, хорошо, спасибо за подтверждение. Вот, я я вообще-то редко обращаюсь к изоляции маток, ну, раз вот, когда уже просто нужно либо аналоги провести, либо сделать сравнение там по другому варианту. Вот тогда я говорю об изоляторе. И всегда тем, кто сделал первые шаги. Довольно удачные. Отстаивать они могут, не навязывать, пожалуйста, не, не, про, не пропагандировать. Самая лучшая пропаганда – это показать, как вы работаете и что у вас получилось. И когда человек сознательно к этому придет, потому что у нас все в жизни, чего мы добиваемся серьезного по жизни, это происходит с первых шагов сознательного освоения. Прежде всего нужно осознать это логически, тогда человека не нужно убеждать, рассказывать, рекламы показывать, там какие-то топать ногами перед ним и доказывать, что это лучше. Он сам будет за тобой ходить и просить. А ему же еще не забывайте, что тому, кто уже на подсознании согласен с этим, но еще самолюбие держит его... Вот не может переступить, он через сторону ну как это так, вот, вот все уже работают, а он э, за последним вагоном бежит. Логика подскажет, вот вы сейчас подтвердили, картина там, где была слабая изоляция, ну вернее, лучшая карти ситуация, там, где сохранили потенциал и освободили от... Э, Воспитание осеннего расплода от этой нагрузки энергетической. Потому что осенний расплод выкармливался частично из-за бедной пыльцы этого конца лета. И плюс частично за счет жирового тела тех пчел, которые должны были пойти в зиму. полноценно выкармливаются во второй половине лета, когда было еще чем кормить вот этим потенциалом природным. Но погода дала нам вот такую возможность этой высокой активности. А тут еще у старых пчеловодов в мыслях философия тех далеких постулатов. Чем дольше осенью будут матки сеять, тем больше молодой пчелы пойдет в зиму, тем будет больше семья. Ну, в общем, мы это все проходили. Почему и делаются эксперименты. Очень многих постулатов перепроверка идет. Имеем право мы или не имеем, Ну, много нестыковок. Приходится жертвовать и матками, и семьями ради либо подтверждения того, что раньше утверждалось, либо... Опровержения. но нам нужны факты, положительные факты. Сейчас один факт сохранить потенциал медоносной пчелы благодаря то есть за счет покормления. Где его образом его создать? При увеличении активности активного периода на 2-3 месяца и с ухудшением кормовой базы. Но тут уже придется сказать слово в пользу изолятора. Да, я добиваюсь это благодаря тому, что выбираю самое ценное, то, что можно в активный период сезона взять. Это лето, когда много дикоросов еще осталось, наращивает семья определенное количество расплода, а для этого уже Пчеловод должен подумать, как создать эту ситуацию, чтобы семья в этот период была в активности. Если старая матка, она уже идет на затухание активности, потому что она себя проявила в начале весны, дай бог, прошла роевую пору и идет дальше к концу сезона. Может этого не дать. Молодые матки, конечно же, у тех психология работает в два направления, как можно быстрее больше насеять, сила семьи, и накопить зиму, перезимовать. Это, кстати, такая же позиция и у вышедшего роя со старой маткой, я имею в виду. Ну, и если не получается создать эту картину, то есть условия по проявлению, по, по руководству этим этими инстинктами, Значит, прибегаем к протиприродному методу изоляции матки. То есть мы убираем тот самый важный фактор износа воспитания личинок, выкармливания личинок младшего возраста маточным молочком. Выделение маточного молочка – это самый главный фактор сокращения биоресурса пчелы. Это знает даже начинающий пчеловод. Вот и все. Какие какая может быть другая философия, какая логика, подтвержденная десятилетиями и ни одним, причем, пчеловодом-практиком. И я не вижу здесь никаких каких-то дополнительных объяснений, оправданий, рекламаций. Все работает, и причем работает не только в лице трех-четырех новаторов, а сейчас уже ну, небольшое количество общеводов. Пускай это полпроцента, один процент всего-навсего. Кого-то вообще не получилось. Но те, кто попробовал, твердо стоят на, своих, на этих позициях, потому что видят результат. Как бы это ни было противоприродно. ну ничего не сделаешь. Пройдет время какое-то, может поменяться климат и вернется все на то, что достаточно будет четырех активных месяцев, что пчела будет справляться и без изоляции. Ну, пока пока помогаем семьям и себе в том числе таким вот способом. Так, ну, слушаем, у кого есть еще какие ремарки.